Я хочу поговорить немножко о полимерах, о полимерной химии и возможности применения таких систем в медицине и в биологии. Но мы говори, поскольку мы будем говорить о системах доставки лекарств, какие у нас есть проблемы с точки зрения доставки этой лекарств? Как вы знаете, в области, связанные с лекарственными формуляциями, это, конечно, проблема доставка, доставка, доставка и еще раз доставка. Почему мы, так сказать, заинтересованы в таких разработках? Ну, потому что, как мы знаем уже из вчерашних докладов, да, действительно мы можем найти, используя биг дейта, достаточно интересные хиты, но, к сожалению, в большинстве случаев наши маленькие молекулы, а тем более биомолекулы, обладают достаточно несимпатичными физико-химическими свойствами. Если мы говорим о малых молекулах, как правило, они обладают очень плохой растворимостью, при этом биомолекулы они, как известно, достаточно быстро диссоциируют или деградируют в присутствии биологических жидкостей. Основная проблема связана, конечно, с отсутствием селективности, и это, конечно, связано с цитотоксическими соединениями. Как мы можем решить проблему вот таких неблагоприятных свойств лекарственных препаратов? Ну, Решение такой проблемы, опять же, было предложено достаточно давно, как вы знаете, теорию магической пули, что если мы загрузим лекарство в данном случае в некую полимерную матрицу, создадим систему доставки, которая может быть инжектирована в тела пациента, ну и затем каким-то магическим путем эта система прибудет вместо действия и путем различной манипуляции. Либо это простая диффузия, либо деградация самой матрицы, лекарство будет высвобождаться и приведет к некому терапевтическому эффекту. Ну и вот на самом деле нанотехнология достаточно является эффективным средством создания таких лекарственных формуляций. Почему мы можем использовать средства нанотехнологические. Ну, Во-первых, мы можем а, действительно улучшать физико-химические параметры лекарственных форм. Мы можем создавать а, лекарственные... А скафалды, которые позволяют значительно улучшить фармакокинетические и фармакодинамические свойства нашего лекарства. Но при этом мы можем создавать или включать механизмы, которые позволяют доставлять это лекарство достаточно специфическими. Но и другая проблема, мы можем создавать долгоиграющие формы, а это очень важно для лечения хронических заболеваний, когда ваше лекарство должно даваться пациенту достаточно часто и на протяжении долгого времени. Ну и вот концептуально концептуально. Такая идея зародилась в нашем колледже, в колледже of Pharmacy, в университете Небраска, поскольку никто не знает, где находится Небраска. Я хотела включить этот слайд. Довольно давно, в конце 90-х годов прошлого столетия, группа людей объединилась вот Идею возможности использования а, процессов нанотехнологических drug delivery, и мы организовали центр, который так и называется – Center for Drug Delivery Nanomedicine – был он организован в 2004 году, и в то время это был первый такой центр а, в американских штатах. Сейчас мы, по, по, мы, возможно, не найдем ни одного университета, в котором такого центра нет. Но в то время мы были первыми, и этот центр включает, а, как вы видите, здесь достаточно много а, ученых из абсолютно разных областей. Сюда входят и а, ученые как бы basic science, и клиницисты. И нас объединяет одно общая задача и возможность с решением этой задачи совместно. Ну и поскольку мы говорим о системах доставки лекарств, то разнообразие просто э, невообразимое, как вы знаете из литературы. Э, огромное количество различных... Э, достаточных средств используется в нашем центре. Вот это только та часть, над которой мы работаем. Но а, я всю, как бы, всегда интересовалась различными полимерными структурами, в частности полимерными целыми, а, полимерными конъюгатами. И вот мы также работаем а, над системами наногелей. И сегодня я хотела немножко просто рассказать вам о наногелях. Что это такое? Ну, как вы понимаете, гель ⁇ это полимерная сетка. И э, когда мы используем приставку нано, Ничего особенного здесь нет, просто эта сетка сконцентрирована в нанообъеме. Почему, почему такие системы представляют интерес? Ну, во-первых, эти системы крайне гидрофильные. 95-98% таких систем – это вода. Они обладают достаточно большой емкостью для различных лекарственных форм и, конечно, представляют неограниченные возможности манипуляции составом таких систем. И плюс у них есть достаточно интересное свойство, что они достаточно быстро отвечают на изменения окружающей среды. Как такие системы могут Приготавливается. Но существуют стандартные методы. Одним из первых методов, которые были использованы, это называемая самоассоциация полимерных цепочек за счет либо различных связей, либо гидрофобных, либо гость хозяин взаимодействий. Можно использовать сшивание уже при, как бы, при приготовленных полимерных цепочек. Наиболее используем метод, безусловно, полимеризации в коллоидных системах, то есть в капельках, которые уже имеют наноразмеры. Но вот в последнее время был изобретен достаточно интересный метод, использующий литографию на несмачиваемых подложках, так называемый принт, позволяющий не только контролировать размер, наночастиц, но также контролировать их форму. И в данном случае этот метод также может быть использован для приготовления наногелии. Но если мы рассмотрим все эти системы, то в принципе вы работаете с системами, в которых сшивание цепей происходит абсолютно случайно. А все-таки интересно регулировать положение цепочек в такой системе, которая позволяет вам использовать сегрегацию полимерных цепей, сегрегацию фаз для различных манипуляций. И для того, чтобы достичь такой, такой сегрегации, конечно, интересно использовать некоторые подложки или матрицы, которые изначально позволяют вам разделить цепочки в пространстве. И вот такой очень интересной матрицей является полимерная мицелла, состоящая из ядра и короны но если в этой мицели вы проводите химические реакции в той или иной среде в результате вы получаете некую шитую полимерную сетку но ну, а вот сегодня я как раз хотела вам рассказать о таких ядро корона наногелий и немножко об их свойствах ну готовим мы их так называемым тимфлейтным методом и в данном случае мы в свое время работали очень много в области так называемых блоки комплексов. Что это такое? Вы берете гидрофильный полимер, в котором существует как минимум две части. Одна незаряженная водорастворимая, другая заряженная. И такой полимер в принципе не обладает способностью к самоорганизации виросуров. Но при нейтрализации электростатического заряда использую любые противоположно заряженные частицы, вы можете индуцировать амфифильность, и в результате этого ваша полимерная цепочка, извиняюсь, фактически образует некую мицеллярную структуру. Ну и вот такую систему мы использовали для приготовления геля. Все очень просто, анионный суполимер, который ассоциируется с ионами металла, Проводится реакция шивка внутри такой, а, такого ядра, и в результате получается сферическая частица, абсолютно гидрофильная, но при этом она... А... Сшито. И мы используем различные э, методы, мы используем различные полимеры, можем регулировать степень шивки можем резу, регулировать э, э, качество растворителей и так далее. Но цель у нас одна. Как создать систему, в которой будет гидрофильная корона, позволяющая улучшить фармакокинетические свойства такого агрегата. Ну а внутри коры у нас находится полимерная эскезетка, которая является... Э, в общем-то, частью нашего достаточного средства, в которое мы загружаем лекарство. А основным свойством таких систем является, конечно, способность к надбуханию. Я была просто счастлива вчера слушать лекцию профессора Литвинова, о которой много говорила о механике и об эластичности а, таких систем. Вот наши гели способны за счет того, что у них находится колоссальное количество заряженных групп внутри ядра, они способны к обратимому набуханию и а, каллапсу таких сеток. И мы можем это контролировать очень легко, очень просто за счет манипуляции а, природы, химической природы кросслинкера или их количество. Но вот насколько а, мы знаем в наночастицах, вы прекрасно это знаете что заряд размер форма определяет последующую судьбу такого, такой конструкции в биологической жидкости. А вот как быть сам с эластичностью? И вот эта проблема нас занимает сейчас более... Интуитивно мы понимаем, что система, которая способна к деформации, будет обладать немножко другими свойствами. И вот наши первые разработки, я решила просто их показать, показывают вам, что действительно, если вы возьмете э, жесткий гель, который э, шит практически до максимального числа, и сравните его с э, мягким гелем вот, на 20%, вы видите, что вот этот э, сферу приготовленные из раковых клеток, достаточно жесткая структура и очень плотно упакованная. Вы видите, что мягкие частички способны проникать гораздо глубже в такой гель за счет возможно деформационных изменений в этой структуре по сравнению с жесткими частицами. Другое интересное свойство наших наногелей – мы совершенно неожиданно обнаружили, что они э, по-разному взаимодействуют с клетками. Если мы посмотрим на обычные эпителиальные клетки, э, мы увидим, что наши гели они застревают на поверхности клетки и не э, проходят внутрь. И это связано с тем, что на самом деле клеточки связаны между собой <coughs> тесными соединениями. Как только вы эти тесные э, соединения разрушаете, тут же мы видим, что наши наногели могут входить в клетки. Но если вы возьмете раковые системы, то там независимо от конфлиентности эти гели способны проникать внутрь. И это на самом деле также связано с их некой мягкостью, потому что мы показали, что независимо от свойств полимера, таким же свойством обладают липосомальные формуляции, такие как всем вам известный доксил. А если вы возьмете жесткую частицу с таким же размером, с таким же поверхностным Зарядом, то, как вы видите, независимо от конфлиентности клеток, они прекрасно а, проходят внутрь. И вот такое свойство а, было нами объяснено тем, что а, наши гели используют совершенно другой, а, м, совершенно другой Клетку, они проходят через, не, не через а, клантри, а да, через кавиоли, и в клетках, в которых эти кавиоли нарушены, так как, например, а в раковых клетках, на самом деле и позволяют им процессироваться этой клеткой, что дает нам возможность балансировать между захватом раковой клеткой и захватом а, нормальной клетки. Ну и для чего мы их используем? Ну на самом деле мы их используем для а, загрузки не гидрофобных вещей, а достаточно хорошо растворимых молекул, что в общем-то является непростой задачей. И вот один пример, который я хотела вам привести сегодня, это цисплатина. Как вы знаете, это лекарство достаточно широкого спектра, с несимпатичными свойствами, поскольку является достаточно токсичным, вызывает достаточно серьезные побочные эффекты. А что самое главное, необходимо, чтобы достичь терапевтической дожин, надо вводить его лекарство в достаточно больших количествах. Чем интересно цисплатина, что у нее есть два леганда, которые имеют способность к электрофильному завещению и одним из таких лигандов является карбоксильная группа и что важно что эта карбоксильная группа является хорошо уходящим лигандом что это значит что а, в присутствии ионов хлора такая связка будет замещаться, и наше лекарство будет высвобождаться в активной форме. Но и не, много не говоря, мы можем загружать сплатину платину в наше гели, в зависимости от их структуры, с достаточно высокой емкостью, до 40%. Если вы видите, манипулируя структурой нашего геля, мы можем регулировать его высвобождение в активной форме. Ну и как любая наносистема, конечно, эта активная форма менее цитотоксична по сравнению с, с исходным веществом, потому что мы понимаем, что сначала наше вещество должно выделиться из системы доставки, прежде чем оно будет обладать терапевтическим эффектом. Но включение цисплатины позволяет нам значительно улучшить фармакокинетические свойства, улучшить, улучшить циркуляцию, уменьшить накопление лекарства в почках, что является одним из основным побочным эффектом. Но при этом мы, как знаем, о любых наноматериалов они начинают накапливаться в печени и в селезенке. При этом мы провели достаточно серьезные токсикологические исследования и показали, что наши наногели позволяют убрать токсичность как хроническую, так и acute токсичность. При этом а, мы видим, что даже после месяца, после принятия дозы цисплатины, наши а, мышки все равно а, у них нарушена функция. А, Почек. но, когда мы а, посмотрели на терапевтическую активность нашего наногеля, она была, прям, скажем, удручающей. Хоть она и была статистически значимой, но как видите, а, опухоль все равно растет. Я хотела сказать, это очень агрессивная опухоль, но тем не менее а, мы были некоторым образом разочарованы. Что делать? И мы решили попробовать использовать так называемую активную доставку. В этом случае мы используем лиганды, которые позволяют специфически доставить наше лекарственное средство клеткам опухоли. Ну и поскольку мы работаем с моделью рака яичника, конечно, мы решили использовать самый простой леганд – это фолиевая кислота. Как известно, 80 85 случаев рака яичника сопровождается у экспрессии фалатного рецептора. Ну вот такой наногель был промодифицирован а, фолиевой кислотой и как вы видите из этого слайда мы тут же увидели а, специфическое селективный захват таких наногелей клетками, которые экспрессируют фалатный рецептор и а, если мы перейдем в инвивы мы видим увеличение накопления а, платины а, в опухоли и мы увидели достаточно хороший а, эффект а, в, терапевтический эффект и продление жизни нашего животного но тем не менее, все равно мы на этом не остановились и решили, а что если мы увеличим а, выделение нашего лекарства за счет за счет как бы диссоциации самого нашего носителя. И поэтому мы переместились в сферу других полимеров. Сейчас мы работаем с полимерами на основе полиаминокислот, которые являются деградабельными, и при этом мы еще и, так сказать, усложнили нашу систему. В данном случае мы работаем с амфифильными сополимерами, которые состоят из ионного блока и гидрофобного блока. Ну и теперь, поскольку мы работаем с амфифильным полимером, они самопроизвольны, надают мицеллы, которые мы затем а, устабилизируем сшивками, но в данном случае мы а, получаем очень интересный носитель. Наша ионная с вами прослойка, она обладает способностью инкорпорировать различные водорастворимые вещества, но при этом теперь, а, имея гидрофобную а, как бы ядро в такой мицели мы можем туда а, загружать гидрофобные лекарства. И, как вы знаете, одной из первых линий терапии рака яичника является платиново-токсановая терапия. Ну, вот этим мы и занялись. Мы загрузили в наш наногель и цисплатину, и паклитоксел, которые обладают абсолютно разными физико-химическими свойствами. При этом структура нашего, нашего носителя не изменилась, и мы с вами, мы как бы увидели, что у нас идет релиз наших двух лекарств, он как бы разделен во времени. Паклитоксел физически инкорпорирован, а цисплатина – введена в такой карьер за счет координационной связи. Но что было э, гораздо более важно, что вот эта комбинация в таком э, формате дала абсолютно суперпозитивную кооперативность с точки зрения э, активности, э, цитотоксичной активности. Если вы видите параметр кооперативности, он меньше э, 0,1. Ну и как вы видите, ин конечно, э, совершенно другой результат. В течение нашего эксперимента мы практически не видели роста опухоли, рост был подавлен. При этом, если мы посмотрим, мы увидели существенное понижение пролиферации клеточных клеток и увеличение степени апоптоза. При этом все эффекты, побочные эффекты цисплатины на почке были нивелированы, но ну и накопление нашего, нашего доставочного средства в печени и в селезенке также не приходило каким-либо каким-либо побочным патологическим эффектом. Но в данном случае мы использовали обычный ксенограф, как бы синограф, который заключается в подкожном введении оповых лек. Когда мы говорим о раке яичности, никакой подкожная опухоль абсолютно не имеет никакого отношения к этому раку. Поэтому мы решили, а что если мы двинемся немножко дальше и попробуем все то же самое в модели, которая более приближена к, так сказать, к раку, а это полость интерпретониальная. Поэтому мы используем модель, в которой раковые клетки вводятся в интроперитональную полость, они у нас люциферазным э, люциферазом, и поэтому мы можем следить э, за ростом этой опухоли э, в системе имиджинга. Эта опухоль очень агрессивная, в течение двух недель начинаются э, образование асцитов и э, метастазы э, в, в печени в, э, и в, э, в диафрагму, но тем не менее, когда мы ввели э, э, наш лекарственный э, препарат в такую систему, мы увидели, Опять же, что эффект значительно понижен. То есть на самом деле в реальной ситуации а, действия нашей а, лекарственной формы а, гораздо менее. А обнадеживаще чем э, в модели подкожного введения ну и что мы сделали решили улучшить доставку ввели фалатные рецепторы которые действительно узнают клетки э, э, экспрессирующие этот рецептор это все было в порядке и вот результаты имби эксперимента если вы увидите, э, с точки зрения э, э, роста опухоли и интро как сказать внутрикровяное введение нашего и э, э, внутри э, Delivery, все дает прекрасные результаты, при этом статистически, статистически увеличилось время жизни нашего, нашей модели, мы увидели снижение биомаркеров в крови животных, и при этом мы не видели, как всегда, токсичности. Вот достаточно интересный такой пример. но ну, поскольку я, наверное, уже свое время истратила... Да? Нет еще? Тогда э, я э, еще один вам пример приду. Да, совершенно забыла. А зачем, меня всегда спрашивают, а зачем вам доставлять два вещества вместе? Какой в этом смысл? Потому что ведь в клинике... Действительно, существуют так называемые коктейли. И на самом деле, в нашем случае, мы в каком-то смысле, каком смысле были просто-напросто удачливы. Если мы посмотрим на клиническую рецептуру лечения платиной и токсановыми препаратами, на самом деле, очень важна, важен порядок введения лекарственного препарата пациенту. И, как правило, сначала идет введение паклитоксела или доситоксела, а затем идет платиновая часть терапии. И вот на самом деле, если вспомните профили релиза, наша система как раз и выделяет эти лекарства в таком порядке. Сначала выделяется а, паклитоксел из наногеля, а затем на него накладывается действие а, цисплатины. И вот мы решили провести а, еще один эксперимент и сравнить, а есть ли какой-то бенефит от того, что мы загружаем оба лекарства доставляем его как единое средство доставки, или мы можем смешать две, на, два наших наногеля, один загружен цисплатиной, другой паклитокселом. И на самом деле мы показали, что да, в этом есть смысл, вот этой а, одновременно доставки в в, клеточ, в опухоль в клетку а, двух лекарств совместно которые приводят к такому синергизму или к кооперативному эффекту но на самом деле а, вопрос о активной достатке лекарственных форм он всегда он до сих пор является не а, так сказать не поскольку мы понимаем что а, афинность даже даже наших антител она все равно будет достаточно Должна быть сбалансирована, если мы примем во внимание возможность связывания нашего леганда с различными неспецифическими мишенями в нашем теле. Ну и вот другой пример, который я хотела вам показать, и, и также вам, так сказать, показать важность, как важно работать нам все вместе. Мы, которые работаем, в общем-то, в области науки материалов, в области полимеров, биологи, которые рассматривают механизмы заболевания клиницисты, для того, чтобы создать систему, которая действительно будет отражать ту или иную, ту или иную биологическую картину заболевания. Но вот вы знаете, что существует так называемая ИРПТУ-позитивная рак груди это приблизительно 20 25 процентов сейчас для него для этого типа рака действительно создана она из первых так называемых молекулярных терапий но а, рецептор ипту у него достаточно интересной а, интересная судьба а, собственно а, внутри клетки так сказать его а, повышенная онкогенность связана с тем что этот рецептор не интернализуется он достаточно быстро а, а, ре, проходит ресайклинг клетки и возвращается на поверхность и снова начинает инициировать uh, downstream signaling. Когда он связывается с антителом, при этом значит, такая система начинает юбикветинироваться гораздо лучше и начинает процессироваться через лисососом, разрушение рецептора, но все равно этот процесс достаточно ограничен. И вот рецептор является клиент-протеин для хит-шок протеина 90. И было показано, что если заингибировать этот протеин, вот тут-то и можно увеличить юбикветинацию рецептора и на самом деле изменить эндоцитоз от ресайклинга до липосома, до лизосомального разрушения. И вот мы и решили, а что если мы используем вот такой принцип эндоцитоза для того, чтобы доставлять наши наногели гораздо более эффективно, используя erp 2 То Идея очень простая. На самом деле, включение лекарственного препарата, цитотоксичного препарата и ингибитора хитшок протеинов в одну и ту же молекулу или доставлять эквили, как и при этом мы используем не только а, фактически... А, и разрушение самого рецептора, но также его используем, интернализацию рецептора для доставки нашего лекарства. И вот для того, чтобы показать вам очень быстро это на примере, если вот вы посмотрите на эту картинку, красная это фактически визуализация самого ирпту рецептора, а зеленая это наш наногель, который покрашен соответствующими антителами. Так вот, если увидите такую картину, будет нулять до 8 часов. Вот этот наногель садится на поверхность. Ничего с ним не происходит. Вот он так и сидит на поверхности. С этой точки зрения наша доставка внутри клетки, внутрь клетки, конечно, будет под вопросом. Но если вы добавите сюда ингибитор, хит-шок протеиновый все достаточно быстро, мы видим наш, наш наногель и наш рецептор внутри лизосомы. Вот это мы, это вот кинетика самого процесса. Как видите, в течение уже четырех часов практически весь рецептор и вся наша достаточная система уже а, в лесозамальном а, пространстве. Ну, поэтому мы решили использовать наши наногелия а, и доставить доксорубицин, один из стандартных, а, стандартных лекарственных препаратов в лечении рака груди. И мы показали, что действительно такая система, а, ингибитор хит протеина, это, в данном случае это производная гельдомицина, и а, доксорубицин обладает, опять же, позитивной активностью, и что Главное, что это происходит только в тех клетках, которые экспрессируют а, ERP-2 Но Ну и тут очень а, много а, кривых, потому что мы пытались внести в любые контроли, которые возможно, но, а, так сказать, Говоря о выводах, вот посмотрите, что происходит. Это вот наш а, трастозумав, который в данном случае мы используем в а, количестве, которое является нетерапевтическим, но тем не менее он обладает неким а, положительным эффектом с точки зрения супрессирования роста опухоли. Это наш наногель с докторубицином, простой докторубицин. Все работает более не менее. Если мы возьмем просто наногель с а, включенным в него докторубицином, мы увидим достаточно интересный эффект за счет а, доставки лекарственного средства. А вот эта кривая, это а, на самом деле комбинация а, а, ингибитора, доксорубицина и а, меченого наногелия. Как вы видите, не только обер, о, опухоль не растет, но даже в 50% наших животных мы наблюдали, а, мы наблюдали исчезновение а, твердой опухоли. Ну вот на этом я, пожалуй, хотела бы остановиться и просто сказать, что, что а, с одной стороны мы, конечно, excited, что у нас такие интересные результаты, но путь э, к, так сказать, трансляции достаточно долг. И на этом пути существует достаточно большое число барьеров. И первый барьер, это, конечно, дизайн самого, а, самого э, фактически, нашего а, доставочного средства. Мы, конечно, должны понимать, что, во-первых, синтез должен быть очень простым, а главное, абсолютно контролируемым. И поэтому э, как бы создание методов син синтетических э, и синтетических э, э, Методы, которые позволяют scale-up наши полимерные системы, это очень важно. Мы до сих пор не знаем, каков эффект действительно механических свойств таких систем, как ее надо нам провести, инжиниринг какой системы, чтобы использовать все возможные преимущества таких систем. Ну и, конечно, основным, основным, я бы сказала, барьером к трансляции это, конечно, на самом деле у нас совсем еще мало данных, полученных in Vivo. А самое главное, полученных в реальных системах, пусть это будет животные системы, но системы, которые как можно более близко отражают состояние, биологию того или иного заболевания. Ну, я хотела бы в конце, конечно, поговорить людей, которые делали эту работу, поговорить моих коллег, финансирование, которое позволяет нам заниматься этими вещами. Хотела бы поговорить вас за ваше внимание. Спасибо большое.